Как ставят двери американские работники? Вроде дверь ровно все. Как ставят двери работники России? Серега, а давай ты за меня заплатишь, а я тебе потом на карту переведу. Блин, а я тебе то же самое хотел предложить. То есть тебе что, тоже нет денег? А ты разве не понял, когда я сюда приехал на собаке? Ты приехал сюда на собаке? А у нее тоже денег нет. Ну, давай, блин, думать, что будем делать. Слушай, а давай притворимся, будто мы ресторанные критики. Ваше еда – говно. Я напишу в своем этом журнале, что это самый плохой ресторан в городе. Подождите, подождите. Сейчас я позову шеф-повара, чтобы решить эту проблему. <звук> Никто не должен знать, что они были в нашем ресторане. Градус, я хочу жрать. На, вот твой омлет с беконом. Градус, ты что не одел маску? О чем это ты? А, как ты это сделал? Ну ладно, проехали. Короче, я перехотел есть. Да, понимаю. Достал уже этот карантин. Тёлки мне в одноклассниках пишут, а у меня интернета нет. Прикинь. Алло, братан, ты не в курсе, как включить интернет? А, зайди в настройки. Зачем настройку? Без лишних вопросов, просто зайди в настройки. Хорошо. Все, братан, я зашел. Что дальше?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 Просто зайди в него Ты че гонишь тут третий этаж Я убьюсь Слушай, если хочешь интернет, зайди в окно Слушай, я так сильно интернет не хочу Может ты удалил его? Посмотри в корзине Ключ должен быть в корзине Да, да есть Попробуй ввести его через собаку Подожди пять минут, брат Если я этот ключ в собаку введу, она умрет Слушай, если ты хочешь интернет за... Ложись, собака Ложись. Все, братан, собака умерла, а интернета нет. Как это так получилось, ты Новый год, то что мы поцеловались. Посмотрел на нее, она наш вроде и не страшно. <свы> а чего бы и не было. Здорово, хочу. А, ты выйдешь за меня замуж? Да, только в съемной квартире я жить не буду И с твоей мамой тоже А, ну тогда ладно Ребята, вы знаете, что если высунуть язык, ты не сможешь дышать носом? Я, я вот только узнал, да вот такой прикол, же есть. Да и засунь язык обратно, я пошутил Сына, быстро вставай на учебу. Мать, я же предупреждал. Не будет дневника с Роналду, я на учебу не пойду. Все, я туда не пойду, у меня аллергия на собак. Там нет собак. Как-то нет. А географичка? Так, ничего не хочу слышать. Сегодня 36 август. О, а -а -а, это шуточки смешные. Иди на учебу. Ма, ну мне же день рождения. И что? Ну как что? А где конфетки? Где сладкая вата? Я что, с пустыми руками пойду? Вставай на учебу. А что, СВС, сколько коровцев уже прилетала? Какая сова? О, опять меня зря будили. Мать, короче, предложение такое. Вот те бабки. Ты меня не знаешь, я тебя не знаю, разошлись. Так, забрал свои 60 рублей, иду и на учебу. Мам, я на учебу сегодня не пойду. Почему? Пока не знаю, но я обязательно что-то придумаю. Максим, вставай и иди на учебу. Да сегодня в школе антимаксимовский день. Все Максимы сегодня сидят дома. Иди на учебу, недоум. Женщина, вы кто? Мам, тут мне вещи сон снился, я там лежу такой сплю, и звонит будильник, а я там продолжаю спать и все хэппи энда. Доча, я возьму твой компьютер погодку посмотреть. А ну возьми. Так, П, О. А сейчас мы проверим активность в Минске. И снова седая ночь. И Почему пацаны считают, что у каждой девочки должна быть страшная подруга? Это неправда. Вот, например, у меня все подруги красивые. Можете не разуваться. Я еще не пылесосил. Только на жену не наступите, она там под кирпичками спит. Ваш дом не попадает под программу переселения светкого и аварийного жилья. Да вы чё, все обкуренные что ли? Вчера пошел Левини, я первый об этом узнал, когда меня смыло сильным потоком в открытый люк. Так и запишем, канализация в норме. Хоть бы раз меня с собой отдохнуть взяла. Я жена, ты меня отдыхаю. Ты ничего не перепутала, я так-то твой муж. Никаких исключений. Никаких. Слайк, что-то мне страшно здесь, если честно. Короче, сегодня день ВДВ, ты понял? Мы не можем этот шанс пропарить вообще. Сегодня все нормальные московские чики. он с ВДВшниками мутит. Короче, сейчас подойдем и скажем. Типа, слава ВДВна. И все, они поймут, что мы, мы типа свои. И возьмут нас погулять. И московские чики нам тоже достанутся, понял? Слайк, Слайк, Слайк, что-то я очкую, есть, честно. Может, не надо, а? Да ты успокойся, я тебе сказал. Запомни, слава ВДВ, И все, погнали. Это... Слава DVD! А, нет, это... Слава ПДД! Во. ПДД, ПДД, слава ПДД! Слава! Слава! Слава! Слава! помоги. Ну чё, вылать лошара водоплавающие! Слайк, сам ты лошарок! Я просто буквы перепутал! Скажи спасибо, что ты русский! Вылать, давай быстрее! Вынимай из трусов карасей на жареху. Всем привет! Сегодня мы снова на новом Арбате, а значит, мы в поисках самых стильных, самых хайповых шмоток. Скажи, пожалуйста, что на тебя одета? Привет. Привет. Ну что, очень лакшери шмот, очень классный мерч. Ну это Андреа Педричели брал за 120, ботиночки в Европе брал, фирма Глина Месси. О! Стоит, по-моему, 35 тысяч евро. Лосинки от Педоросси. Педоросси, наверное, 1250 стоит, да? 250, откуда вы знаете. А, я просто фанат Педоросси. На те шмота на 5 миллионов, нахрена ты на метро ездишь? Ну я же долбан, до свидания. Продолжи фразу. Секс-это как? Апокалипсис. Почему? Потому что его еще не было. <на> <сесс> <сесс> Если бы твоя жена сказала, я не буду больше готовить, мне это не нравится, я несчастна, что бы ты сделал? Нашел новую жену. <музык> Сколько вы весите? Ну, 135. А хотите весить? Ну, 90. 90. Так, 135, 90, это 45 килограмм, ну я не знаю, можно ногу отрезать. Познакомился с девчонкой, такая тупая. Почему? Пишет мне, у меня сегодня никого не будет, и смайлики ставит. И а я приехал к ней, и там никого нет. Ой, дура. <свист> <свист> ес, так, да, <свист> так <свист> а ну пошли вон отсюда. Извините, я думала о бомжи. Проходите. Вообще-то мы толкиенисты. Да я вижу, что вам бабы не дают.